Здравствуйте, вам надоела ревность, вы устали уже ревновать и устали от этого чувства. Вот обряд, который поможет избавиться от ревности. Это предварительно подпишитесь на мой канал Маги Улара Гисера и оставьте в комментариях, какие бы вы обряды хотели еще от меня услышать. Итак, обряд, который поможет навсегда избавиться от ревности заключается в том, чтобы в тот момент, когда она у вас появляется, это чувство овладевает вами, в этот момент необходимо представить, будто вы это чувство делаете куском льда, желательно квадрат, после чего мысленно его разбиваете молотком или тростью. Выполнять так необходимо многократно, это полностью избавит вас от древности и вы перестанете больше ревновать этого человека. Если вам понравился данный обряд и нравится мой канал, ставьте лайк.